Господи, что в этой игре происходит? Дэн, мы машина, мы Это спрей, конечно. Фух. 1 в 3, вот так вот Да бля О! Ебать, дай, бля. Вот что делает Counter Strike среди. Ну что, дамы и господа, всем привет! С вами Дэн. Я вас приветствую на YouTube канале Vedi Multigaming и на моем личном Twitch канале Дэнчик Флекс. Вы только что видели трейлер моего нового проекта по CSGO, который я назвал Золотой дробовик. Пройти путь от некалиброванного игрока до Gold Nova 1. Блю push, blue push, blue push, blue push. Так, ну ч? Первый фраг есть. Первый фраг у нас на карте Диноза 2 в нашем новом проекте «Золотой дробовик». один в один не царский зажим конечно но пойдет нормально работаем Стой, смотри, дверь. Я буду смотреть, а, ну на кой? Ну нельзя так гранаты кидать. Меня жучили учили как раз. Что нельзя выходить открытым с гранатой. Когда ты знаешь, что там соперник. Вс, стой! Не двигайся, стой! Стой, окаянный! Лучший! Лучший! А успеет ли? А куда ты лезешь? Блин. Вот оно что такое, когда у тебя нет дефюзов. Бомба возле бокса. Блять, один э, 83 хп шорт. Оранжевый шорт, шорт, шорт, шорт, шорт. Кил, кил, кил, кил, кил, кил, кил. через Они очень любят, поэтому, скорее всего, ш... так. Ван-лонг. Ван-шорт. Так, хотя на, дальней, на дальней дистанции. Нет. Ой, ебаната, кусок! Господи, повилуй! Отрежь этому руки! Блин! Как так можно? У тебя 16 хп! Тебе максимум, что нужно сделать, это не выходить и не стреляться на рандеву! Вместо этого ты берешь каешку, подкидывающую все под ноги и себе дохнешь. Как так можно? Ну, ну, здесь вот только такое можно реально на сильверах вот такое увидеть, когда человек просто... Ну, все идет хорошо, но затащил хороший раунд. Оп. Ну, шар, слушай. Блин. Ай, ты не В итоге смок мой летел в Татаррарию.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 Ну yeah. ниже, да. Молодец. Good job. Если ты обнишь город Новый до конца года, я тебе один к о спасибо Сейчас я проверю, кто задонатил О, а, good, good job, good job Так, спасибо донатеру Короче, Лё Лёха, он же задонил Задонил мне 20 рублей, за что ему дик? спасибо Короче, он мне написал, что, и вы думаю, вы слышали, что если я успею апнуть новую до до до нового года он мне заносит этот косарь. Ну молодец, дал мне мотивашки, спасибо. Я так стоять. Бокс. Сюда Грин, ты русский? Просто слушай сейчас. АААААААА! Вендо. Дефузит, бибсь! Ты что делаешь, убей! Зачем ты на ночь взял? Чел, нахуй ты взял нож и пистолет? должен был убивать, он, он дефузил. Пошел. Фрилонг, фрилонг. <плодисмент> Ай, а, а, сыр. Чуть не сгорел в молотве. Зараза. А, сетиван. Так, приз был. 16-10 мы проигрываем. И, короче, ищем вторую карту наших пары Ну что, собственно говоря, 5-4-3-2-1. Первая карта мираж у нас на нашей проекте. Job, Пока нет. Но бей ты его, ⁇ театр О, Господи. Топовые снайперы на север. Так, один на один, бомба. Достаплентина Б. Вай. Жотый. Через спаун беги на просто и всё, блять, не парься Сейчас он его понимает На. Nah, зачем ты через... Shut up, shut up, shut up 25 секунд Флешка была, его сейчас спину убьют гений мысли нахрен. у тебя пустой плен твою налево пленте на бы засяь нет блин он идет на а он идет через мид он слышит флешку он понимает что в него стреляет спину и он ничего делать не хочет прям вообще прям пахую Ван Виндов. Блять, ну зач вот зачем? Вот объясни, объясни. На кой хер? Ты выходишь, ты знаешь, что там АВП. Не ссуся. Нет, блин, я хочу, блин, ван Очень сильно. Но бей ты еб... Блять. Человек всю, всю обойму положил, всю душу положил в человека, вот в итоге не убил. Сейчас его убьют на 2, 2 ВП. В каромыслы, блядь, 9-2 проигрываем. Каромысла. Наше. Наше коромысло 9-2 проигрывает. Не умеешь стрелять с АВП, не подбирай! Ну, когда есть свобода ВП, а у тебя только пистолет, ну там, сорян, надо. Блять, <таспушев> Зеленый! Я Красавец. тебе объясню, на кой хер ты ему сказала ВП взять? Ну человек не умеет стрелять с Авп. Ч поможет поделать? чё, у него резко навык симпла появится? I'm sorry very well, get <laughs> Ай, просто еще еще и ножом. Hello, people. My name is Denis and today I'm gonna try to win another game in a silvers. See go. Фух. Вот, вот и мой бенефис настал. А, Стэрс ван. продал. своего тиммейта и не убил. Обидно. Боль... Блин. Бля, ну чел. Ну ты же все правильно сделал, Ну, блин, чё ты начинаешь ты, по нему, блин, вмазывать патроны? Ну что ты делаешь-то, а? Ну как же все правильно это делал? Ну, блин. Ну как так-то, ёптать? Ну все правильно сделал. Встал в закрытую, тот не стал проверять, потому что на не принято при... Фейковать. Такую хуйню сотворил. Ну блин, ну, ну вот, ну чё ты шифтил? Начал торпать. бомбу выбил? Nice. Ну, Ой, еще дв два фрага оформил а с пестика а? <laughs> Хорош, хорошо, хорошо, лучший. Бля, только денег ни хрена. вон Найс. Nice. Mm -hmm. Хорошая просто машина! Наконец-таки. Фу-бай. Найс. Боджоп газ, фанфотогей. Разорвали нахрен! 16-6, лучший, блин! To... Oh. Ай, блин! Oh, boy, fucking... Почти. Почти. Так, ну если эта катка будет выигрыш, то я не знаю, что будет. <laughs> Бля... Пап! Бум! Ч чилики делали? Вообще без понятия. Вообще без понятия. Пуш, пуш, пуш, пуш, пуш, пуш, пуш, пуш. Пусть. Каврин, коврин. Брин, апартамент. Да! Найс, nice, блин! Второй дефьюз на, на, на шару! Отлично. Двадцать раз сяду. Не такая же как можно было. Но мне кажется, за счет, за этой стороны мы сейчас, блядь, разъебем. Мы Фух, nice, ячейку вытащили, а? Хорошо! 15-15! Нормально, вытащили! Эй, серебро один вернули! Начало положено!